Привет, девчонки, в замечании проект Valimus.ru и я Юлия Рыж. И сегодня я в очередной раз встретилась со своей ученицей Татьяной Плышевской на острове Самуи, где мы уже второй год с Таней встречаемся, да, и она свободно путешествует, и сейчас мы узнаем, каким образом она это делает. Тань, привет! привет а, смотри, а, мы первый раз с тобой разговаривали о интернет-магазине, который у тебя был, изначально, который ты создала примерно, наверное, три года назад, да? Да. да. Вот, на данный момент э, у тебя есть еще второй проект, да, который э, ты открыла сайт. А, Расскажи, пожалуйста, э, вот про интернет-магазин все понятно, да, то есть там товар, продал, получил деньги. Что происходит с сайтом? Вот э, конкретно, как ты зарабатываешь на данный момент с сайтом? Но началось с того, что я решила делиться. У меня был уже интернет-магазин, и я понимала, что это такой вид дохода, который тоже можно вести удаленно. И я хотела тоже рассказать людям о такой возможности. Я вначале писала просто статьи о том, что, как я создаю интернет-магазин, как я его рекламирую. И вот всю информацию по интернет-магазину давала. Потом я поняла, что людям интересна не только такая модель заработка, как интернет-магазин, но и другие виды бизнеса. И таким образом мой блог уже начал носить более такую информацию как зарабатывать вообще в интернете как создавать mm -hmm. источники дохода и чтобы путешествовать и таким образом я уже исп... начала использовать и писать на разные темы и тогда уже возникла у меня идея, что в принципе я могу зарабатывать не только на своих знаниях по тому, как открыть интернет-магазин, но и на знаниях других людей, которые разбираются уже в других темах по интернет-бизнесу. Угу. Смотри, Таня, то есть получается, ты создала интернет-магазин, после этого получила доход и начала путешествовать, да? Да. А после этого ты решила делиться этой информацией на сайте «Миру ваших ног», Да, правильно. Да, правильно. А, скажи. То есть на данный момент ты э, конкретно как зарабатываешь? Я так понимаю, ты продаешь э, курсы по созданию интернет-магазина, да? да. Во-вторых, ты... Зарабатываешь? На партнерских программах. Правильно, да. А, смотри, давай поговорим так. Потому что многие девочки спрашивают, а как это зарабатывать на партнерских программах? Я просто сама со всенаручно недавно переправляла тебе деньги да, за то, что, в общем-то, по партнерской программе закрылся твой клиент. Да? Да. А, скажи мне, пожалуйста, а по вот как ты это делаешь и каким образом ты отбираешь партнерские программы? Ну, вначале я смотрю выбирают те курсы, которыми я пользовалась. Ну, например, мне очень нравился твой проект. Mm -hmm. Благодаря ему я открыла свой интернет-магазин. Mm -hmm. Благодаря этому моя жизнь вообще кардинально изменилась. Mm -hmm, yeah. Да, я начала путешествовать, зарабатывать в интернете. И я понимаю, понимала, что твой проект несет пользу людям, как бы. И мне интересно продвигать этот проект. И я уже начала писать статьи, именно заточенные под твой проект, чтобы иметь возможность разместить партнерские ссылки твоего проекта. Mm -hmm. также и с другими проектами. Если я пользуюсь чем-то курсами и... Понимаю, что они несут мне пользу, значит они принесут и другим людям пользу, и я начинаю этот проект продвигать уже на своем блоге. Самое главное, чтобы не было стыдно, да? Да. Одного, да. Да. Да. Курсы, конечно. А, потом говорят, а да вы такие. Потому российские. что, да, репетация все-таки в сети это самое важное. Да. И это сначала точно. я сама изучу этот проект, посмотрю, какие продукты угу. они продают, прежде чем начать рекомендовать уже своим подписчикам. Угу. А ты пишешь статьи, да? Да. А помимо этого у тебя есть еще канал. На Ютубе, да. А каким образом тут ты поступаешь и продаешь свои курсы? А, то же ну, самое, не свои курсы, да. имеется в виду и партнерские, все, все, все. Да, я там продаю как свои, так и своих партнеров. Ну тут получается то же самое, только единственное, что я записываю уже видео, делаю какой-то либо обзор. Вот, например, даже взять э, твой курс. Э, как, стать э, менеджером Менеджер. по по трафику, да. По как трафику, раз, как да. Раз недавно я отчисляла как раз за это. Да-да-да. Да. Вот, я просто написала статью посвященная именно этой профессии, mm -hmm. рассказала, что это востребованная профессия, и сняла видео, как стать этим менеджером по трафику. Некую информацию я взяла уже у тебя, что-то сама э, написала там э, именно какие-то шаги предпринять, mm -hmm. чтобы стать. Но я понимаю, что все-таки, чтобы быть действительно хорошим специалистом, я говорю об этом в своем видео, вам нужны знания. И вот есть такой курс, который решает эту проблему, дает вам эти знания. Вы можете э, приобрести его. Mm -hmm. И когда человек понимает, что, ага, есть такая востребованная профессия, есть вообще возможность устроиться на работу и путешествовать, и зарабатывать деньги, и всего лишь нужно купить курс, который по сути стоит -то и недорого, ну, да. то люди начинают, конечно, заинтересовываться этим и покупать уже курсы по моей партнерской программе и как следствие я получаю за это деньги. И вот эти ссылки я размещаю как на своем блоге, так и на самом видео непосредственно. Угу. А что с социальными сетями? Отправляешь ли ты те, же самые посты в социальные сети. Да, конечно, я веду, как и многие люди, аккаунты в социальных сетях, в основном ВКонтакте, Facebook и Twitter. И туда я всегда, если я написала какую-то статью, делаю просто репост, и люди видят мои новые статьи как на блоге, на ютубе, так и в социальных сетях. Таня, смотри, в принципе, вот сколько прошло времени стало, ну, наверное, два года, да, как создан проект Миру ваших ног», да? Скажи мне, вот как сложно было вначале? Вначале, наверное, не было ни комментариев на сайте, да, там не было никакого движения, то есть сколько вот времени, как вот ты себя поддерживал, вот, мотивировал, что действительно не надо сдаваться, потому что многие там, нет месяца, комментарии, все, провал в интернете работы, я ухожу из бизнеса. А как, ну, вот, как с этим? ты боролась. Да, ты права. Вначале было очень тяжело, когда ты пишешь, когда ты делишься и никакой отдачи нету взамен. То я тоже отчаивалась, но, я не знаю, мне просто было это настолько интересно, что я все равно продолжала работать, я делилась своими ссылками, вот где я только могла, даже закупала платную рекламу. Mm -hmm. И со временем, все равно, если люди видят, что ты несешь что-то полезное, то даже если пройдет полгода, но не было отдачи, но все равно приходит тот момент, когда люди люди это замечают и начинают посещать твой сайт, и со временем, если приходят на твой сайт люди, он им нравится, ты делишься полезной информацией, то приходят, конечно, и продажи, и деньги соответственно. Тань, сколько статей в неделю ты пишешь, ну, или бы в месяц, так скажем, именно вот, которые нацелены на продажи, то есть, например, по обзорам каким-то или вообще, как ты часто это делаешь, вот, или бы ты мешаешь их с полезной информацией на сайте? Вообще в начале, когда я только начинала, я просто делилась, я даже не задумывалась о том, чтобы зарабатывать на этом. Мне просто было интересно. И я писала каждый день. Фактически каждый день, ну, может, через день, но в зависимости, как у меня получалось время, потому что был поток информации, который у меня в голове, и мне хотелось отдать это людям. А затем я уже немного набралась опыта, и я начала делать это более осознанно. И уже, когда я пишу какой-то пост, либо снимаю какое-то видео, я уже думаю, как же на этом видео и на этой статье можно заработать. Помимо этого дать полезную информацию. И, да, обязательно. Если я что-то пишу, я вначале даю полезную информацию, но если человек хочет больше узнать, то ему нужно там, заплатить за какой-то курс, либо, возможно, другой автор дает что-то бесплатное. Ну, да. Но в любом случае это уже на будущее идет как способ монетизации, даже если ты предлагаешь бесплатный, бесплатный конечно, курс. Да, в будущем человек все равно может купить этого человека что-то платное. Поэтому я хотя бы раз в неделю я пишу вот такой вот интересный, интересный именно пост, который направлен на монетизацию даже если другие посты просто где я даю полезную информацию то раз в неделю я обязательно пишу такой пост который мне позволит уже в будущем заработать заработать день, да. да ну и возврат дай поговорим вот ты написала статью через сколько может произойти там та же самая монетизация не нужно же ее, наверное, ждать первый же день да, после того как ты ее написал да, конечно срок а, ну, например вот даже взять твои курсы я когда писала обзоры по ним то начисления приходили ну, буквально через день, через два. Это очень быстро. И потом уже в последствии тоже идут продажи. И это видео может работать год, 10 лет на себя. Если эта информация востребована, если как бы люди хотят э, получить этот навык, то... Пожизненно можешь получать отчисления по этому курсу. То есть основная задача 7 минут на не ждать доход, а конечно. можно впоследствии его получать и радоваться жизни. Да. Когда оно наберет видео, например, просмотров в YouTube, да, либо статья наберет вес в интернете, правильно? Конечно. Отлично, Таня, спасибо огромное, то что поделилась своей информацией. Я желаю тебе в дальнейшем процветании, конечно же, не заканчивать путешествовать. Вот, о нашем. Девочкам я хочу сказать, это действительно возможно, это действительно реально, если вы не опускаете руки, потому что э, примеры живых людей, они всегда вдохновляют. Поэтому э, смотрите проект «Валим из офиса», читайте проект «Валим из офиса» и действуйте. С вами был проект «Валим из офиса», и я Юлия рыши Татьян Полушевских. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.